Для того, чтобы сохранить время, мы будем просто на двух языках говорить, и нам это поможет немножко. Очень особенная глава. Я очень рекомендую всем читать исход 33 глава и до конца. Там происходит что-то странное прямое общение моисея с богом на иврите мы говорим дайлог диалог и моисей говорит и бог ему отвечает в медицинской практике это называется шизофрения когда ты слышишь голоса но Божья реальность существовала еще до любой медицины это не шизофрения это уровень твоего естественного духовного роста когда ты говоришь с Богом and uh that you young you think you always should hear him with your ears ты должен на физическом уровне слушать голос бога I usually hear God that I drive my car or I swim in swimming pool бога когда я еду на машине или плаваю my thoughts directed to him and I received я получаю от него ответы. Of course, we should be very Естественно, нам нужно быть избирательными. And sometimes it's not really God's thoughts come to us back. Иногда не всегда божьи мысли приходят к нам. But that we to God and we grow in mature way to follow Him, it's usually Но когда мы в зрелом возрасте, духовном пребываем, то мы можем различить, когда Бог говорит с нами вчера мы молились здесь и были слова от бога and it was и также был стих библии Джейкоб, говорил нам про Ишуа, когда он был в пустыне и дьявол искушал его personally лично я аннатаре был я не думаю, что в пустыне Сатана был представлен каким-то физическим образом. Может быть, да. Я думаю, что это голоса, которые из нашей злой части мы слышим. Yeshua was put him down. <laughs> and he opened his heart for Holy Spirit speak to him. Дух Святой говорил к нему. And of course, deep knowledge of Bible was. Естественно, идеальное знание писаний укрепляло и усиливало его слова. Это может быть физический образ дьявола. Какой-то злой дух, неважно. Но это мое понимание, понимание Леона. А вы можете понимать, как вам угодно, и это все с этим набором. Но я думаю, что вот это вот наше злое начало сражается and this is good, и это хорошо потому что без искушений или мы не можем побеждать и мы не можем расти если вы думаете что меня что-то искушает в неправильном способе вам нужно просто отрезать это Здесь мы читаем про общение Бога с Моисеем, и оно произошло после плохих событий, которые произошли в народе Израиля. Это Исход, глава Но в Исходе глава 32 мы provocative story provocative story Moses wasn't mount with God and people of Israel make golden cow golden bull себе золотого тельца and start to worship to this piece of gold начали it was very spiritual but it's come also from this evil part of, me, of, of our inside and Aaron not was enough strong to tell to these thoughts stop. А не был достаточно сильный для того, чтобы подавить это и сказать им прекратите. И поклонение этому золотому тельцу принесло народу Израиля много проблем. Первое, Бог хотел просто всех уничтожить, кроме Моисея of uh, people inside of nation and about 3,000 people was killed. Uh, you know, sometimes we hear about some terror attack in Judea and Shamron. And, uh, one person wounded and one killed and all israel in shock here it's story three thousand was killed you can think about level of shock also some interpreters tell that because worship to To this golden cow, God brought to us majority of uh, commandments and sacrifices. We experience... We experience fruit of this worship to this idol, I think even today. So after all these strange things, и после всех этих странных вещей Бог начал говорить Моисею. Я чувствую, что я хочу прочитать снова на своих языках на 33. Я начну с 12 стиха. Exodus 33. Исход 33. Я думаю, что каждый человек, который духовно как-то возрос, может прочувствовать на себе это место Писания. Also, я думаю, что такой человек тоже испытывал такой уровень общения с Богом. И Моисей сказал Господу, вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мной, хотя ты сказал. Uh, mishpat, uh, очень интересный стих. Comment. Комментарий. In chapter 23 God already Moses. Uh, главе Бог дал сказал Моисею. I will send with you angel. Бог сказал, что я пошлю перед angel, это будет очень ангел. Angel, очень ангел. With my name on his. что это лоб? вот Okay, this. And this protect you. Hey, uh, na, uh, у него на лбу будет написано мое имя. Этот ангел будет защищать тебя so why Moses asked again this question oh, it was a number of angels and uh, God didn't decide yet which angels to choose you know guys people, children, brothers and sisters sometimes we know that God protects us but that we start to be hungry inside но для того чтобы мы no, uh, then, then we, когда мы становимся когда мы становимся внутри когда у нас возникает голод по нему мы приходим к нему с тем же вопросом me бог пожалуйста направь меня марта и ты приобрел Я знаю тебя по имени и ты приобрел благоволение 12 Moses tells, oh I know that you already choose me and you already gave me your mercy you already touch me if we speak in New Testament language this word that's very similar to what Yeshua tell to his disciples you should born again from heaven so how many of you has experience that you tell to God, oh father i know that you already choose me but please lead me again кто пережил такое состояние когда ты говоришь богу я знаю господь что ты меня избрал но пожалуйста покажи мне заново твой путь мы можем идти а неделю назад мишенька мишенька мишенька а ah, Мишаня, сори, Мишаня, beautiful Мишанья. Uh, Неделю назад прекрасный Мишаня. Nice очень хорошее толкование дал. И он сказал нам us, so, что вся наша жизнь, fall это взлеты и падения. Вся наша жизнь, всю И Божьи крылья берут и поднимают нас наверх. And direction, always this direction, but it can be like. И очень важно, чтобы наше хождение в Боге не было вниз, но было постоянно вверх, хотя эта линия наверх также может быть как волна. Это не шизофрения. Это очень хорошо, когда ты будешь говорить Богу, Бог, я знаю, что ты знаешь меня, но возведи меня на новые высоты. ופסוק שלוש עשרה. תרינאנצטי סטיג. ואתה אימנה מצאתי חן בעינייך חודנינה את דרכך ועדיך, למען מצאתי חן בעינייך, וראה כי אימך עמך אגו, הגוי הזה.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 majority в основном наши молитвы касаются нас самих максимумой family максимум своей семьи мими мими я я это хорошо children потому что это учит нас что мы до сих пор дети child need his father а дети нуждаются в своем отце поэтому хорошо так молиться bad not forget но нам также нужно не забывать что главный момент библии это не ты и только ты но Бог возлюбил весь мир и Ешуа пришел и умер за каждого человека за хороших людей за менее хороших людей, но хороших за хороших But probably not believers And for really foolish people God sent his son to die for everybody And here Moses tells If I find him mercy in your eyes So please memorize all your nation Вспомни весь твой народ. Вот здесь написано. Я читаю на русском Я не буду читать каждый стих. Это хорошее учение. Если вы попросите, потом я вам покажу все места. I want to read verses 20 and 21. я хочу прочитать 20 20 21 стих в юммар от и сказал он лица моего не можно тебе увидеть потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Please forgive me Пожалуйста, простите меня. Но мы иногда видели столько много вещей. Мы говорим, мы знаем, что мы знаем тебя, Бог. Мы говорим, мы знаем тебя, Бог. И и Моисей здесь говорит Я знаю, что ты знаешь меня, я знаю тебя Но этот стих говорит нам И это Божьи слова Ты не можешь увидеть лица моего Ни один человек, живущий на земле Даже ни один ангел не может увидеть Божьего лица, потому что он превыше любого творения. И это выше нашего понимания. Bible, use your word to see me, и здесь, когда Библия использует слово увидеть меня, it's not only to see, это не просто видеть and to feel, to understand, to, to, to experience. и чувствовать и понимать и переживать. So God you cannot. Бог говорит, ты не можешь. And please accept this. И примите это. Не будьте гордицами, которые говорят, я вижу Божьего вы не можете увидеть божье лицо но мы можем смириться чтобы попытаться приблизиться к нему и я хочу прочитать 21 стих и сказал Господь вот место у меня стань на этой скале And I will show you myself a little bit. Сказал, Here it's very interesting verse. Вот интересная, uh, интересная Here it's written about some place. In a natural way we understand that it speak about place, it's some Иногда мы представляем, что и есть какое-то физическое место. But in Jewish understanding, God У Бога есть много имен. And sometimes He by name place. Иногда его называют именем места. It's difficult to understand. Abraham experienced God at some place. Бог, Авраам, you remembers he take Isaac up. And he, tell, and he tell this place holy. Cannot be any place holy. Не может быть любое место свято. God, Только Бог святой. So him him. Поэтому Бог взял его к себе. Я не могу you. даже объяснить, это какое-то представление. Но здесь написано. Я поставлю тебя на скале онте рок. You Я поставлю тебя на скале. How many of you memorize communication between Yeshua and Peter? Кто из вас э, помнит разговор Иешуа и Петра? Use general э, э, so, Католическая теология устроена на этом э, общении еще сказал петру ты камень и на камне этом я построю свою общину но немножко преувеличили католики потому что в переводе с иврита петрр это маленький камешек. Rock, it's Yeshua Himself. So, actually, God tells to Moses. Very prophetically. You can stay on the rock. стоять на скале. You can stay only on Yeshua for reason to see me. We have big blessing from God. And he gave us to know his son. Он дал нам знать своего сына. But please don't stop. Но не останавливайтесь. To ask God show me way. Не останавливайтесь в том, чтобы просить у Бога показать Его путь. Every time that you feel hungry. In spiritual way, ask him. Show me way. It could be prophecy. But if only thoughts. But if it's only thoughts. But if it's only thoughts. And you feel these thoughts make your heart. И если вы если вы чувствуете, что эти мысли заставляют ваше сердце биться чаще, то это мысли от Святого Духа. Откройте ваше сердца, и Он будет вести вас. Давайте мы встанем. Авину малкейну башем Отец наш, Царь наш, во имя Мессии Иисуа, мы приходим к Тебе, наш небесный Отец, имя мы приходим к Тебе. И мы просим, чтобы Ты сделал нас людьми вопроса, Как Моисей. Как Даниил. И помоги нам вопрошать о тебе, чтобы мы исполнили наше особое призвание на этой земной жизни. Это очень важно. Forgive all our sins. Прости нам все наши грехи. Help us to stay strongly on the rock on Yeshua. Помоги нам стоять крепко стоять на скале Иешуа. This verse come to me now. место пришло ко мне It's Romans 8 In this world many different powers. В этом мире существуют разные силы. Many different temptations. разные искушения But if we stay on rock, но если мы стоим на скале 8, I think, написано римляна восьмая глава мне кажется с 23 стиха но no angel. Не ангелы, не смерти, не жизни. не похитит вас, не отделит вас от любви Иешуа. Держитесь за это. Держите Держитесь за это обещание. Это сделает вас благословенными.